Как ты цепь сорвалась. Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? А? Good job. Попробую. Стоп! О, ты! Ах, ты что ж такое, ну? А? Стоп! Ах ты, б твою мать! Ах ты, ёб твою мать! Одну нога сломана. Ёбараганэ! Ох, ⁇ ба твоя мать. кому-то сегодня не Подожди. Не сбивай меня, на Ах ты, так делал трюк, ну ладно. Даже Венечка, подышать. Сразу тебе фотографиялся. Короче говоря, я тебе хочу рассказать а о были. У меня был сотрудник, Солодюк, я уже не помню, как его Михаил, какой-то там, футар, раньше. бывший моряк какой-то он там моряк ничто короче говоря слышишь меня да Конечно. ну вот лови каждое слово короче говоря <свист> да, ты, че, ты этот солодюк такой он очень общительный ну типичный